Доброго времени суток! С вами Екатерина Клопенко и Международный интернет-проект Бизнес Беси. Сегодня я хочу с вами сделать небольшой тренинг. Почему одни успешны, а другие нет? Почему все-таки одни достигают своей цели, да, а другие нет? Почему одни идут упорно стремятся к своим идеям и мечтам, а другие сворачивают на полпути? Где же этот ключик, который открывает нам секрет успеха, достижения, именно той цели, которую вы поставили перед собой. Итак, любая цель, какая у вас бы ни была, от того, что просто сходить в магазин или устроиться на работу, да, до глобальных ваших мечт, достижений, любая цель будет проходить. Четыре этапа формирования. Четыре этапа достижения. Итак, давайте разберем, что это за этап. Первое. Первый этап – это начало. Это, в общем-то, тот момент, когда у вас зародилась в голове ваша идея. Идея что-то купить, идея что-то сделать, идея что-то начать, чего-то достичь и так далее. Далее трудности. Трудности – это как раз тот момент, когда вы э, начинаете, только-только начинаете воплощать свою идею, свою мечту, свою цель э, в реальность, да. То есть вы пытаетесь ее реализовать. Ну, например, вы решили устроиться на работу. Вы же просто так не пойдете в любое помещение, да, не зайдете в любую компанию, и вас хоп, и взяли на работу. Конечно, нет. Прежде чем устроиться на работу, вы должны пройти найти вначале эту работу, научиться правильно составлять резюме, научиться правильно ходить на собеседование, вливаться в коллектив, да, только после определенных количества раз обязательно исправление своих ошибок да, у вас начнет получаться, вас начнут замечать и в итоге, потом, в конце вам, естественно, скажут, да, мы берем вас на работу. Причем на работу на ту, которую вы хотели, да. Вы хотели, допустим, отличную работу экономиста. Но вы же не пойдете к экономистам а, работать дворником, да? То есть а, вы и ставите перед собой цель именно ту, которую вы хотели бы достичь. То есть, а, чтобы в конце, в точке 4, когда будет победа, вам ваша реализация принесла. Именно удовлетворение, именно успех. И вам могли бы сказать, что вы именно профессионал того, что вы сделали. Итак, давайте посмотрим, вернее, давайте сделаем два небольших упражнения. Я попрошу вас сейчас посмотреть внимательно на окно. Вот просто сядьте в своей комнате, посмотрите, расслабьтесь и посмотрите внимательно на окно. А теперь очень быстро посмотрите на дверь. Замечательно. Я думаю, что все выполнили это упражнение. У меня к вам возникает вопрос. Когда вы переводили взгляд с окна на дверь, заметили вы, какого цвета у вас обои, что стоит в комнате, где находится стул, как стоит шкаф, как висит картины или висят часы и так далее? Я уверена, что нет. Вы видели сейчас только окно и дверь. Я думаю, вы со мной согласны. Давайте сделаем еще одно упражнение. Теперь внимательно разглядываем потолок, стены, шкаф, стулья, стол, картины, которые у вас висят на стенах. Ну как? Все внимательно разглядели? Тест окончен. Теперь скажите мне, пожалуйста... Когда вы разглядывали стены, заметили ли вы окно и дверь? Я уверена, что нет. Вы на них даже не обратили внимания. Так вот, это я к чему? Когда мы делали первый тест и второй, и в первом и во втором тесте, окно и дверь, это был выход. Выход из сложившейся ситуации. Это было решение. Это был выход или путь к вашей победе, к вашему профессионализму, к достижению вашей цели. Когда вы первый раз смотрели на окно и дверь, вы видели только свою цель, только путь к своей цели. Вы не замечали ни стены, ни потолок, ни стулья, возможно, которые вам бы мешали сейчас да, пройти этот путь. Вы видели только выход, вы видели только решение ситуации. Во втором случае, когда вы рассматривали стены, потолок, мебель в своей комнате, да, вы видели именно вот эти преграды. Вы не обратили внимания, что у вас есть выход, и причем не один. У вас есть окно и есть дверь. И вы могли давным-давно спокойно развернуться и шагнуть в решение своих проблем. Так вот, смотрите на картинку. Когда человек, да, приходит ко мне и говорит, я хочу с вами работать, я готов с вами работать, замечательно, я, как и любому абсолютно, дам весь материал, обучу, научу, открою все пароли к школе, расскажу, как и что, и вдруг я понимаю, да, человек, все выполняв, получает первый отказ, у него заблокировали страничку. И ему что-то не понравилось, у него не получилось сделать картинку или фотографию и так далее. И он начинает на этом заострять свое внимание. Он не начинает говорить: вот мне сказали нет, это так всегда, это не мо это лохотрон, вот у меня заблокировали страницу, это не мо, это будет постоянно. И вот это вот бесконечное нытье, нытье, еще раз нытье. Извиняюсь, конечно, за выражение. Да? Что же тут вот с этим человеком произошло? А вот вы посмотрите, на голубенький кружочек это у нас внимание. То есть все его внимание изначально, когда он пришел в наш бизнес, да, было сразу же перенесено на трудности. То есть он увидел трудности и он просто в них погряз. Он заострил на них внимание. Он видел только трудности. В результате что? Он говорит «это не моё». Естественно, он возвращается в точку один. Вот так вот и выглядят вот эти вот люди, наши партнеры, как бы в кавычках, да, которые лежат на диване и пытаясь э, прийти из одной компании в другую, ходя э, в одну работу, посылая резюме на вторую работу, на третью, на четвёртую, и везде им говорят «нет». Он встает в топор и, не пытаясь ничего изменить, возвращается в точку один. Обычно вот такие люди и бывают неуспешны. Они не достигают цели, они не выполняют, не реализуют свои желания. И, естественно, потом, в будущем, да, уже в возрасте, им, в общем-то, и нечего вспомнить. Потому что ни одной цели... Они не воплотили в свою жизнь. Что ж, а как же действует успех? Как же он достигается? Давайте посмотрим, кто же эти люди, которые э, умудряются достичь этого успеха, которые готовы реализовывать свои желания, свои победы. Ко мне точно так же пришел человек в команду. Я ему дала полностью все обучение, как и первому. До этого он все изучил и приступил к работе. И что вы думаете, ему не сказали нет? Нет. Ему сказали нет, нет, нет, нет, нет, и еще раз, нет, тысячу раз. У него заблокировали страницу. Его, возможно, даже и оскорбили, но обратите внимание, куда нацелено его внимание. Вот этот вот голубенький. Шарик, да, кружочек, где написано внимание. Куда он смотрит, куда ведет стрелочка. А стрелочка ведет цифру 4 в победу. Так почему же этот человек достигает успеха? Потому что когда он, выдвигаясь из пункта 1 в пункт 2, встречает на своем пути множество преград, он их просто не замечает. Ему сказали нет, он закрылся это сообщение и написал следующее. Ему сказали опять нет, он написал следующее и так далее. Пока ему не сказали да. И у него начало получаться. А чем больше у него начало получаться, тем больше он стал чувствовать себя профессионалом. В результате чего он достигает успеха. Так вот. Куда же нацелено внимание нашего лидера? А мы будем говорить именно о таких людях. Именно лидеры – это люди, которые знают, чего хотят. Которые знают, почему они этого хотят. Абсолютно знают, что хотят и как хотят. Для чего все это создано, да? для чего они пришли именно в этот бизнес, чего они ожидают, какого результата ожидают эти люди от точки номер 4. Поэтому, когда они получают, попадают, вернее, в точку 2, они не видят этих трудностей, у них перед глазами совершенно другое. Перед глазами цель, и эта цель их двигает. И делая изо дня в день, они проходят все точки реализации и попадают в точку 4. В точку успеха, в точку победы. Что ж, если возможно когда-то, а вы оказались точно в такой же ситуации, и у вас не получилось, но ваше желание в душе осталось начать свой бизнес, и, возможно, вам нужна наша помощь, именно наша. Моя команда ждет вас с распроцертыми руками. Мы научим вас быть лидерами. Мы обучим вас самым взрывным методом работы в интернете. Наша успешная и молодая команда готова к реализации любых целей. Если вам это все интересно, обязательно обращайтесь ко мне. Мои контакты находятся под данным видео. И естественно, если вам мое видео было полезно, ставьте лайк. Ну и конечно же подпишитесь на мой канал, потому что я обязательно сниму новое интересное видео или тренинг именно для вас. До свидания, до новых встреч!